Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стомин, канал доброе Гена. И многие мои подписчики обратили внимание, что ну, достаточно долгое время я не выкладывал видео. На то было несколько причин и завище, и не завище от меня. Но одна из причин была в том, что я делал достаточно необычный забор в том году. И погода, и много чего. Ну, в общем, не получилось смонтировать именно так, как обычно я делаю. И второй момент, то, что мне хотелось, чтобы забор простоял год чтобы уже можно было наглядно посмотреть как повело себя дерево хорошо плохо и вообще многих вопрос там хорошо делать заборы из ну, дерева или лучше из профлиста я скажу что делать можно и так и так и именно этим я в том году и занимался я полностью закрылся 103 метра у меня по кругу начнем с деревянного забора и начнем снизу вверх тут была вырыта траншея 20 сантиметров песка плюс 60 сантиметров бетона, бетон мешали вдвоем с супругой, ну, целый день и до трех ночи, в общем, почти сутки мы это все заливали сделан армопояс и еще вот здесь вот можно обратить внимание есть такие отливы они немножко под наклон в ту сторону дороги а, ну, во-первых для чего я вообще это сделал во-вторых, дорога периодически подсыпается да, и вся эта вода может пойти сюда, ну, вода, грязь ну, и второе, я постепенно выравниваю данный участок и под наклон у меня водичка если что лишнее уйдет туда по весне. ну а теперь что касается самого забора. а столб 60 на 60, а, толщина стенки 2 миллиметра, покрыты все столбы молотковой ну краской с молотковым эффектом, с, там ржавчины и всем прочим. А, сделаны ушки, они 10 сантиметров один шуруп закрывается все шурупы оцинкованные именно э, ну, прикрепление доски доска 100 о, доска 100 на 50 50 на 100 сухая строганная это такая же 50 на 100 сухая строганная а, что еще дальше ну естественно тут сделаны колпачки везде что туда не попадал вода сами проемы все сделаны в два с половиной метра тут на этот причина почему два с тоже есть первая причина вот у косины. а вот эти вот эта доска именно строганная 50 на 100 она продалась 3 метра и когда мы делаем укосину то она как раз нам три метра попадает второй момент то что вот эта доска она у нас 90 по моему на 2 или на два с половиной с закругленными пазами она продается 6 метров, но 6 метровую когда доску покупаешь, что в любом случае ее надо торцевать. И уже две доски по 3 метра из нее не получится. Так или иначе, было выбрано именно такое решение. Считаю, оно полностью оправдано. Также э, все гвозди оцинкованы, крученые. В общем, вытащить их невозможно. Можно обратить внимание, что вот небольшие, ну как, отличия есть, торц торца и на самой доске но несмотря на то что я прокрашивал два раза я буду красить еще третий раз уже заключительный из пульверизатора в том году я уже не успевал третий раз покрасить но ну и не везде всегда можно хотя я красил на земле тоже это очень неудобно пыль грязь то дождь то в общем приходилось все это как-то чередовать это первый такой мой большой объект в плане работы на данном участке дальше еще один объект который был сделан на который также был потрачен достаточно много времени это откатные ворота тут я делал все по инструкции здесь бетонное основание плита залита в глубину метр двадцать кстати у нас глубина промерзания 126 по моему в врезание в этом году вообще не было земля не промерзла ну и плюс еще подушка 20 сантиметров это еще то есть сделано капитально швеллер все это тоже делался каркас сделал все согласно инструкции то есть тут что-то новое я не расскажу единственное здесь доска расстояние между доской поменьше и тут уже он вообще не просвечивается и прикручен естественно на можно видеть на саморезы с резинкой для профлиста а какие еще есть моменты и на что я хотел обратить внимание, чтобы быть честным, вот тут можно увидеть, что шелушится, да, но шелушится первый слой. Я не знаю, может быть я его красил уже как-то. Может, какой-то ни был, но что-то сказать было Но это не беда, в общем. Все это, все это в целом фигня. А также была сделана калитка. И можно обратить внимание, что вот ну, столб у калитки плюс стоп, куда подходит ворота и третий столб с той стороны они побольше это 80 на 80 столбы толщина стенки 3 миллиметра еще один момент то что все столбы были три с половиной метра и забивались на полтора метра это адски адски трудные еще раз говорю что я бы мог снимать но ну, я бы наверное тогда за один один за за год ну за тот сезон я бы не смог это сделать ну калитка, все прекрасно открывается Теперь давайте я вам покажу еще с этой стороны Такой момент Пока нету, так сказать Двигателя, кнопки вот это С ключа, просто пока оно не нужно Нам, все это будем делать Постепенно, тут есть такой вот Замок Сейчас я, вот. я ключи специально не вытаскиваю Он очень интересный, в плане того, что оп, Он зацепляется прямо за Столб и уже ворота стоят очень жестко, никуда не денутся, как меня пугали, что могут украсть там. А, ну, все, все, ну, я решил показать, что есть такой замок. Я его, конечно, не сразу нашел. что -то я. Прям тут закрывается. Вот. Можно обратить внимание с улицы, как это смотрится. Я считаю, что это круто. Лично мне это нравится. И то, сейчас еще солнышко играет по-другому, потому что закат. С этой стороны тоже можно обратить внимание. Тут, ну это лицевая сторона. А дальше, дальше идет профлист под дерево шелкографии. Сверху планка на заклепке, чтобы уже никто его также не стащил, не дай бог. А то желающих много. Ну мы его помоем, протрем. Тут машины ездили, грязь все это делается один раз по весне и как бы в целом все это смотрится красиво, все это сделано по периметру. Вот. Ну и давайте я вам Теперь перейдем к самому главному Можно обратить внимание Что мы тут уже понатягивали ниточки Это мне необходимо было Чтобы определить расстояние ну, Пожарной безопасности я так Уже проект есть Он классный, крутой, он иностранный проект В общем буквально Со дня на день К нам приедет строительная компания Которая будет заливать именно фундамент После того года, когда мы с супругой вдвоем Таскали вот эту сумасшедшую тяжелую щебенку. Все это бетономешалки, в общем, мешали. Вот это вот происходило практически сутки. Я сказал, что я с бетоном, честно, больше с ним иметь дело не хочу. Но это нецелесообразно и для здоровья это вредно. Пусть каждый занимается тем делом, который хочет. Но в доме именно только фундамент будет залит. Все остальное я буду делать сам. И там будут как это правильно сказать в общем будет несколько интересных новых технологий а, уже имеются договоренности с заводами, заводами которые привезут мне и двухтавровые деревянные балки то есть проект очень интересный не пропадайте не обижайтесь на меня я надеюсь что данный а, забор вдохновит вас может на такой забор либо на какой-то другой забор но в любом случае я считаю еще раз повторюсь что такой забор иметь приятно. Хотя и такой забор не хуже. И последнее. Давайте я вам скажу про стоимость. Данный забор деревянный. 100, о, 2, 2 500 выходит за квадратный метр. Это и при условии, что вы делаете все своими руками. А такой забор 1600 метров выходит. Ну вот так вот. Как-то так. В общем... Ребят, теперь мы с вами на связи опять. Друзья, товарищи, пишите комментарии. Особенно, когда при строительстве дома я всегда рад отвечать, подсказывать, помогать. И благодарен тем, кто мне говорит спасибо. В общем, желаю всем успехов, удачи, все, на связи, пока.